У любовницу заводят, у любовницу, потому что там спокойно, понимаешь, не потому что там какая-то новая писечка, я тебе хочу сказать, не потому что там что-то такое интересненькое, конечно же интересненькое, но по большому счету женатые мужики заводят бабу-любовницу не для этих целей, а для цели, чтобы он ехал с работы и к ней заехал. Она его обнимет, понимаешь, поцелует, конечно же, красиво, прелестно даст, ляжет, я не знаю, что он там сделает, но просто он там отдохнет, понимаешь, душой. И с новыми силами, которыми она его подзарядила, он заходит в свою идеально псевдоквартиру, где его ожидает вот такая вот мадам. Где ты был? С кем ты был? Дай понюхаю, дай обнюхаю, дай карманы обшмана, дай телефон, да пошла ты нахер, он скоро тебе скажет, понимаешь? Поэтому он заводит себе любовницу. А если твой мужчина очень-очень-очень спокоен, когда ты приходишь домой, значит там не просто любовница на стороне, а любимая женщина.